So fragile, like а, также я сыграл прохождение супербоссов, горячо, самое пекло пытался пройти, ничего, ни, ни то, ни это не вышло, потому что на горячо там он просто как-то утопил, как-то, я не знаю, на шару как-то с арбалета. я сейчас даже покажу момент тут как у меня просто утопил на шару а напарник мой просто тупо не зарешал Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, сегодня постараюсь пройти босса инженера, но для его прохождения потребуется коктейль, так, ну, давай возьмем парочку коктейля ну, давайте все возьмем, ладно. Коктейль возьмем, потом возьмем барашку, чтобы наносить урон издалека. Вот, Супер Кабана покупаем. М -м -м, антифриз, не знаю, на он нужен. Блокираторы не нужны, так, балка не нужна. Душеметы у меня есть, масштучные. Но остальное мне ничего не нужно. О, вампиризм 20 здесь, В вампиризм 15. Окей, будем с вампиризмом больше Вампиризма убрать, чтобы регениться. Это во-первых. Во-вторых, нам потребуется карта инженера. Я просто в гугле набираю, короче, в яндексе. Ну вот, карта инженера. Я буду ориентироваться по этой карте. То есть, ничего такого необычного. Вы все знаете карту инженера. Да, кто не знает, тот, тот узнает. И вот, у меня это сразу я пишу третий ролик подряд, потому что мне дали жетончики боссов. Впервые я использую эти жетоны. Вот. Будем проходить инженерчиком. Mm. <клёх> я здесь встал. Я здесь встал. А у меня зауронил все равно. Пидорас. Ну, не повезло немножко мне. Я думал то, что все. То, что я там буду стоять теперь постоянно и выиграю таким способом. Ну, нихуя. Получилось у меня сделать то, что я хотел. Обидно, очень обидно. Ну, блин, не получится так сразу пройти его, чуваки. Хотя может получится, блять. Если очень повезет, то получится, Но ну, я не уверен. Вообще не уверен в этом прохождении, ребята. Видите, блок кинул не зря. Он заюзал. Он меня зауронил чуть-чуть, да? Ну все, это поражение. Да! Это поражение. Ладно, даю кувалду ему. Ну, тут оставаться не знаю, не знаю, честно. знаю я не знаю как у меня жестко зауронил очень жестко вот видите все это поражение вот, вот что это попытка номер три так ладно окей все нормально соберись Соберись. этого босса пройти нужно чтобы я все равно буду проходить потом ну вот видите вот как мы теперь его я сейчас нормально ну блин ну, ладно окей раз Так. Ну, смотрите, этот выживает дроид. Раз, два, три. Ну, этот выживает. Ну, конечно. Конечно же, он выживает. Ну и что мне сделать? Что мне сделать с ним? куб даю я не разрушила эту хуйню она его зарегенила Но зато нормальный ход сделал каждый ход это хуйня его регенит каждый ход я уже не знаю что делать ну нормально пойдет знаете что я сейчас сделаю кто такое делает, кто такое вообще когда-либо делал, есть, не знаю зачем, но ну, я знал то, что можно приносить а он телепортировался еще, это хорошо, он промазал, нормально, нормально, пойдет, вот. У меня еще есть перчатка я не знаю мне просто повезло то что он сюда телепортировался то есть не рассчитывайтесь вам так повезет но мне повезло да. так и, и и и и кидаю перчатку здесь. и на кувалду Давай. Не знаю, не знаю, что получится этого прохождения. Но шансы есть, шансы очень будут большие. Он просрехлот, да. Mm -hmm. Неплохо, неплохо так, неплохо. Вообще неплохо. Есть экстренные, но я не уверен, то что у меня хорошо так портанет. Вообще не уверен. <coughs> Ладно, нашел урон барьера я не знаю, мне просто повезло чуваки, мне просто повезло ну, вот снайперка я его чуть-чуть снял хп 61 хп мне просто везет я не знаю я сейчас просто портанусь ну, чтобы, смотрите, что я сейчас сделаю я вот так сделаю, для того, чтобы, видите, и ракеты его зауронили. <клес> да, но мне сейчас просто повезло, чуваки. Вам такого, мозг не повезет. Так. Что я сейчас делаю? Ну, вот так я сделаю. Конечно же. Я просто кидаю блокиратор. Он потому что сейчас может такси всякими, так сильно брать всякие. и мне вам надо и я прыгаю вниз вот его он срывает ход за земночкой так и смотрите я все-таки беру рискую угу. я рискую беру вот так вот теперь теперь я беру беру использую ух нормально плотненько вот теперь другую шумоту использую а дальше что дальше я узнаю что ну, вот блок я скинул не зря как я уже говорил а что он ну, заюзывал я знал что блок кидать надо я знал я знал вот конечно же можно сейчас и сделать вот так чтобы блок так так что я делаю чтобы его блок его ракеты сломали мой блок, и, ну, я сделаю вот так, да, специально сделаю, чтобы его ракеты сломали блок. Может быть, я его добью потом, этим блоком. Ну, это если повезет. У нас не повезет. Да, я его убил. Отлично, отлично. Просто, кто отец? Кто отец? Я отец. Вот такое прохождение с третьей попытки, дорогие друзья. При том, то, что я не играл в Ormex очень давно. Ну, я реально не играю в Ormex сейчас. На боссах вообще не играю. Я играю в гонку на верообках иногда. И... Ну, архиварий все прохожу, да, все. Это то, что я реально делаю. Вот. Больше я не играю в Ormex. тупо ради ведущей, когда играю. Угу. Вот такое прохождение инженерчика. Конечно, сейчас ошибка вылезет, да, ошибка, конечно же, это естественно, естественно. вот. Ну, вот. Вот так я записи делаю, опубликовываю. Надо бы еще призрака выложить. Ну ничего. <coughs> ну и сейчас я пойду наставочки. Да, наставочки. <coughs> Попытался я снять еще один видеоролик. Захотел я поиграть вот такой командой на ставках. Но, к сожалению, подбора в игре вообще нету. Где-то я часа полтора ждал. Вообще покажу даже, что никого. Вот я жму три перса. Никого нету. То самое будет и в 2, и в один перс. На этом уровне, на этой страничке, подбора вообще нету. Я купил посох черепушки даже, чтобы у меня была охуенная команда с охуенными шапками за боссов, но, к сожалению, это все бесполезно. То есть надо идти на 30 уровень, только там я смогу играть на ставках. И то не факт, то, что ну, подбор будет такой вот пиздатый прям. Если я сделаю 4 перца, я уверен, что будет то же самое, а фуз затратите не хочу, да, и шапку нужно еще брать. Но у меня есть шапка, нужно артефакт еще купить какой-то будет. Я могу в 4 перса пойти поиграть. Но нет, не хочу я. Все, надоело. Надо... Как только я буду на 30 уровне, так сразу я и буду играть на ставках. Здесь я больше на ставки и никогда не пойду. Ну, пока у меня уровень маленький такой. Только на 30 уровне. Только когда на ставки я зайду. А то, что мне даются вот эти жетоны, ставочные... Ну, я я хотел 400 фуз получить да там 100 фуз за одну победу дают дают но никого нет как я получу если никого нет в течение часа я ждал у меня времени столько нет чтобы ждать еще полтора часа целых а, также я сыграл прохождение супер горячо коричу сама пекла пройти ничего ни не ни то ни это не вышло да, потому что говорит, что там, он меня просто как-то утопил, как-то, я не знаю, на шару как-то с арбалета. Я сейчас даже покажу момент этот. Как у меня просто утопил на шару, а напарник мой просто тупо не зарешал. Самое пекло здесь что? Здесь просто, я не знаю, тоже тоже вынос мозга просто какой-то. Просто мы не могли убить короля мертвых никак. Он просто, блин. Я не знаю, что там происходило. Просто он не давал убить его, и просто заюзал в конце. То есть мы кинули газ. В конце, чтобы добить его, он заюзал ну, как-то так. Ну и не прошли мы. Здесь я потратил 5 попыток, здесь потратил 2 попытки. Нет, одну попытку. 5 и 1. И, вот. и проиграли, короче, мы. Целый час я потратил в пустую. Целый час жизни в пустую. Потратил. Короче, буду проходить и боссов. Вот. И, и все. И как бы на этом все. И тут тоже с другом проходить буду боссов. Все. Иногда каких-то супер боссов, ну если реально будет не впадлу хвалить, потому что вот так вот спонтанно я решил пойти на супербосы, то есть ну, спонтанно ничего не получается в Урминг Надо Все типа настроиться серьезно, типа на прохождение, типа на съемку видео, а так ты. Э, я записал уже три ролика за один день, как бы, и четвертый ролик еще монтирую и потом. Ну все, короче, вот. То что смог, то снял, все. Потом, может, буду снимать еще прохождение супербоссов, но сейчас не до этого. Потратил я немножко атомок, там вот, пару стазисов потратил атомки потратил, печать воскрешения потратил, юс немного потратил, короче. Мне такие поштучные оружия потратил я. Наступать на этих супербоссах, да. Но они мне, в принципе, то не нужны. Вот. Кроме атомок, атомы, конечно, были бы нужны мне. Но, как видите, не получилось. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачи и всем пока.